Благотворительный марафон «Добрый Архангельск». Акция «Благотворительный товар». Сделайте покупку и станьте благотворителем. Процент от продажи будет направлен на лечение тяжело больных детей. Благотворительный товар в магазинах и кафе-участниках акции специально обозначен. Время делать добрые дела.